Ну что, поехали. Первое препятствие это лесенка. Не помню как называется. Начинается от мостика Дамский Каприз, по которому очень неудобно идти. Лестница безумно высокая. Что называется, попробуй поднимись. Ну так что, побежали чуть позже. Мостик Дамский Каприз. Сразу после него, как вы видите, здесь грот находится, довольно прикольный, сам по себе. Обидно, что она но еще утро, сегодня понедельник, еще местный какой-нибудь зеленый не успел прибаться. А вот и лестница. Раз ты ступеньки. Два три ступеньки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, десять. Уже сбился считать. Не буду считать. Просто поднимаемся. Эта лестница я буду в среднем через сутки пользоваться. По-моему, там уже место немецам уже ходить. Но на хорошо мы ноги гонки-то фикинг под, Видите, продолжаем подъем. Так, тут уже мы обойдем. Вчера вечером и ночью шел сильный дождь. Уже бежать не получается, как видите. Продолжаем подъем. Это еще не предел. Вот и лестницы. Вот что называется холмистая местность. <свист> <свист> <свист> Все таки тут тоже что-то цветет и у меня аллергический нет продолжается, но не так как в Подмосковье. Продолжаем подъем. Продолжаем подъем. Вы что думаете? Раз, два и закончилось. Иди, падай, иди. Видите, какие тут уже виды отвесные. Дальше. Это еще самая, далеко не самая высокая часть холма. Тут с него. Но тут холмы они плавно друг друга притекают местами. Вот. Видите, какая красота? Видите, какая красота? А мы идем дальше. Этот лес немного напоминает лес на Воробьевых горах. На Воробьевых горах, правда, склонны поотвеснее немного, чем здесь. На самом деле тут есть лесочек, который растет и в более крутых местах, в плане отвеса. Но туда еще надо дойти. Можете не сомневаться, я эту лестницу сейчас закончу, я дойду до туда. Вы увидите абсолютно все. Вот тут один холм на другом вообще не, не прекращаются. Холмы и расщелены. Холмы и расщелены. Ура, победа! А вот по этим вот холмам, которые мы видим на горизонте, я уже очень скоро, где-то минут через срок буду бегать, когда отсюда добегу. Ну что, до следующего куска. Первое испытание мы преодолели.